здравствуйте, мы сегодня будем заниматься с вами новой темой это деепричастие. Дейпричастие-, дейпричастие особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие по отношению к основному действию, выраженному глаголу. Читая мальчик записывал понравившиеся мысли. Найдем деепричастие в этом предложении. Для того, чтобы это сделать, Найдем грамматическую основу. Мальчик что делал? Записывал. Задам вопрос от сказуемого к причастию. Записывал. Что делая? Читая. Читая – это дейпричастие. Оно относится к глаголу сказуемому и отвечает на вопрос «что делая?». Дейпричастие обладает признаками двух частей речи. Глагола и наречия. От глагола дейпричастие унаследовало возвратность, то есть оно может иметь суффиксы се или «ся», и вид «совершенный» или «несовершенный». Депричастие похоже и на наречие, потому что оно не изменяется, а в предложении является обстоятельством. Так же, как у наречия, у деепричастия не бывает окончания. Деепричастие может отвечать на три вопроса. Что делая, что сделав, как. Первые два вопроса. Это вопросы морфологические, то есть вопросы части речи. Последний вопрос: как? Мы задаем, чтобы определить роль деепричастия в предложении. Например, прочитав заданный урок, девочка посмотрела на часы. В этом предложении основа Девочка посмотрела. Зададим вопрос. Посмотрела, что сделав, прочитав урок, прочитав это деепричастие. На конце этого деепричастия суффикс в. Прочитав заданный урок, это деепричастие вместе с зависимыми словами. Прочитав что урок, урок какой заданный. Прочитав заданный урок, нужно выделить запятой это деепричастный оборот. А в деепричастии не бывает суффикса «ав». На конце бывает суффикс «в». Бывают и другие суффиксы. Пока вы их не запомнили, не расстраивайтесь, со временем вы будете их узнавать. Депричастие в предложении всегда выделяется запятой или двумя запятыми, если находится в середине предложения. Кроме того, деепричастие выделяется вместе с зависимыми словами, как и причастный оборот, деепричастный оборот также выделяется запятыми. Чтобы найти деепричастный оборот, нужно найти сначала деепричастие и от него задать вопрос к зависящим от него словам. Учтите, что от места деепричастия не зависит постановка знаков препинания. Попробуйте выбрать из предложенных слов только деепричастие. А теперь проверьте, правильно ли вы сделали выбор. Попробуем выполнить несколько заданий. Расставим знаки препинания в предложениях. Дождь, притаившись за моей спиной, дышал в затылок, жалко и щекотно. Дождь дышал – это основа. Дышал, что сделав, притаившись? Притаившись за моей спиной – это дея, причастный оборот. Мы выделим его двумя запятыми. Новое предложение. И мы попробуем объяснить в нем знаки препинания. Природа. «прислонясь к моим плечам», «объявит свои детские секреты». В этом предложении основа «природа объявит», задаю вопрос «объявит, что сделав, прислонясь, прислонясь к моим плечам». Это идея «причастный оборот». Его мы выделим запятыми. Наш урок окончен. Благодарю за внимание. Это все. Подписывайтесь на канал. Пишите грамотно.